покров пресвятой богородицы пусть дом ваш любовью наполнится пусть крепкая будет семья пусть рады вам будут друзья желаю добра что так нужно что греет нас зимнюю стужу с радостью в сердце живите и благость души сохраните в день покрова пресвятой богородицы от чистого сердца хочу пожелать всех благ жизни и радости души неугасаемая веры и доброй надежды, искренней любви и верного счастья, крепкого здоровья и любимых близких рядом. Пусть Богородица Святая, Покровом вас от бед накроет, Пусть от болезни защитит, И душу сердцем успокоит. С покровом вас я поздравляю, Пусть сердце радость наполняет. Желаю жить, не унывая, Пусть Бог во всем вам помогает.